На самом деле эта новость, ну, на мой взгляд, не является какой-то скандальной и неожиданной. К этому процессу, к этому решению украинская власть, само государство шло достаточно давно. На данный момент, насколько я знаю, все политические оппозиционные партии практически лишены возможности официально действовать и работать. Ну и разумеется, коммунистическая партия Украины является вообще такой... В прямом переносом смысле красная тряпка определен нынешнего режима поэтому это как бы логическое продолжение того процесса который был на, еще несколько лет назад начат, когда запретили символику коммунистическую серп молот красный флаг Все идет, конечно, все идет по тем же самым лекалам. Не надо ничего выдумывать, надо поднимать историю, а еще желательно ее реально изучать, и все будет понятно, какие шаги сейчас, какие будут впоследствии. К власти приходит реакционный режим, в данном случае явно националистический, который направлен против России, разгорается русофобия, и тут же, где русофобия, появляется антикоммунизм. Началось со сноса памятников Ленина, вы помните прекрасно, потом переименование площадь улиц городов, Дошло до того, что запретили в конце концов саму партию. Во-первых, они уже давным-давно осуществляются. Во-вторых, убежище давным-давно предоставляем и помогаем своим товарищам. Тем более сейчас, когда мы знаем, что практически все наши товарищи ушли на нелегальное положение и, соответственно, их деятельность ну, крайне затруднена, скажем так.